всем привет сейчас мы с вами приготовим салат морской бриз для этого нам понадобятся крабовые палочки отваренная фасоль отваренная морская капуста майонез и приправы черный перец и соль смешиваем все наши ингредиенты и все перемешиваем можно кушать приятного аппетита